Если женщина приглашает вас к себе на чай, ни в коем случае не ведитесь, это чистой воды обман. Может, чай и будет, но как минимум с утра.